Всем привет! 19 мая экс-президент России Дмитрий Медведев допустил, что в особых случаях власти могут вводить обязательную вакцинацию. По его словам, на кону с одной стороны стоят ценности отдельной жизни, с другой – защита всего населения нашего государства. Как сказал Дмитрий Медведев, иногда в государственных интересах и в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить общий обязательный характер. На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в повестке Кремля нет вопроса о введении обязательной вакцинации от коронавируса. Как указал Песков, идея об изменении законодательства для того, чтобы обязать россиян делать прививки от коронавируса, не прорабатывают. Как вы считаете, Дмитрий Медведев высказал свое личное мнение или ему было поручено это сказать? Если вы против принудительной вакцинации, то поставьте этому видео лайк. А также напишите свое мнение в комментариях про принудительную вакцинацию. Берегите себя. Пока.